Для того, чтобы вытащить форсунки вместе с топливной рампой, перед этим предварительно надо снять питание со штакеров, самих форсунок. Для того, чтобы снять питание с форсунок, с этой стороны нажимаете язычок, то есть вот они стоят вот так нажимаете язычок, естественно рук не хватает, сперва с одной стороны, со второй, посередине и в одну сторону качнули, потом в другую сторону качнули, вот они вылазят. Дальше у вас появляется доступ, снятие топливной рампы и проследовать. Все. Таким образом. Для того, чтобы снять топливную рампу, подходящую соответственно к форсункам, откручиваем 1, 2, 3 торкса Т25. 4, 5, 6. Для того, чтобы вытащить форсунки, потом соответственно Берем форсунку, топливную рампу посередине и влево-вправо плавненько, аккуратненько выдергиваем топливную рампу вместе с форсунками. Открутили топливную рампу. Дальше легким усилием, влево-вправо вытаскиваем топливную рампу. Вот таким образом переворачиваем кверху, к низу, кому как удобно. Ложим. Вот так выглядит форсунка. В сотый раз за качество изображений. Извиняюсь. Чем богаты, как говорится, тем и рады. Для того, чтобы проверить форсунки на работоспособность, есть определенный колхозный метод. Естественно, он является промежуточным. И со стендом не сравнится, но для себя понять, какая форсунка льет, какая распыляет, вполне можно. Отсоединили топливную рампу, подсоединили два проводка. То есть вот на контакте. Естественно, берегитесь, изолируйте это все, чтобы ничего не замыкало. Взяли левый аккумулятор. Будете плюс-минус накидывать. Включили зажигание, чтобы у вас работал топливный насос и подаете напряжение на аккумулятор на форсунку получается вот такая штука давай кос